Siri, tell me something about iPad mini. Apple.com should be able to answer that question and more. Нет, Siri, на сайте Apple нет ответа на этот вопрос. А с вами Вилсиком, специально для вас я собрал все слухи, которые есть об iPad mini. Поехали! Для понимания ситуации вокруг iPad mini, давайте окунемся в историю. В ходе судебного разбирательства между Apple и Samsung всплыли фотографии первых прототипов планшетных компьютеров, над которыми работала Apple, датированы они началом 2000-х годов. В то время купертиновцы колдовали над версиями от 7 до 12 дюймов, и в итоге, как мы знаем, 10-дюймовый формат был выбран как оптимальный для будущего iPad. С другой стороны, мы делаем вывод, что 7 дюймов для компании тоже не в новинку. Однако, основатель компании Apple, а по совместительству идейный вдохновитель, Самой концепции iPad, конечно же, Стив Джобс Считал, что 7-дюймовый планшет Это ужасно, извращенно И вообще не кошерно Ну и я думаю, что он в каком-то смысле был прав По крайней мере на то время, когда он об этом говорил С другой стороны, Эдди Кью Вице-президент компании Apple по интернет Технологиям считал, что 7-дюймовые версии планшета Вполне себе имеют право на существование Ну и судя по тому, что мы сегодня обсуждаем Слухи вокруг iPad mini Он скорее всего был прав, и его позиция в данном случае Оказалась более твердой Более того, рынок очень неплохо воспринялся 7-дюймовые планшеты, доказательством тому уже не первая версия Samsung Galaxy Tab, конечно же, недавно вышедший Google Nexus 7 от Asus и готовящийся к выходу Amazon Kindle Fire HD. Если компания Apple не хочет потерять огромную долю пирога и профукать большую часть рынка, то она должна быть представлена и в сегменте 7-дюймовых планшетов. но ну, собственно, iPad Mini туда и целится. Более того, давайте определимся, что iPad Mini это фанатское название, возможно, устройство будет называться вообще как-то по-другому, iPad Air, например, либо просто iPad, но для того, чтобы мы с вами говорили на одном языке, будем продолжать iPad mini. Само собой, мы говорим о размерах. Это должно быть ультрапортативное устройство. Если с его габаритами более-менее понятно, то, на мой взгляд, более интересная цифра — это вес. А, вернее, величина — это вес. Потому что iPad нового поколения весит 650 грамм версии для Wi-Fi only, а про iPad mini говорят, что он будет весить даже меньше 300 грамм. Это очень круто. Это в два раза меньше, чем те, сегодняшняя версия iPad, и в таком случае купертиновцы нахимичат очень крутую магию. Я думаю, что такой iPad многих хотели бы купить именно как ультрапортативное устройство. Что касается экрана, здесь полная чехарда. Если с диагональю более-менее понятно, 7,85 дюйма, то с технологией производства дисплея вот тут полный финиш. Говорят о том, что Sharp может поставлять свои новые панели по технологии EXO, которые они готовили в том числе для нового поколения iPad старшего брата, но просто не успели в массовом количестве это все произвести, и Apple была вынуждена приземлиться на запасной аэродром. А с технологией более-менее понятно, я думаю, Sharp сегодня в состоянии поставлять эти панели, они будут выбраны как основные но с разрешением полная беда, могут выбрать вариант первого и второго iPad 1024 на 768 могут выбрать разрешение нового iPad 2048 на 1566 пикселей, но как мы знаем сегодня компания Apple очень активно педалирует подобные вещи и конечно же iPhone, iPad, MacBook уже закрыты по этим параметрам, iPad mini скорее всего тоже должен быть где-то около ретина, в случае если будет разрешение 1024 на 766 68, для 7,85 дюйма выдохнул, соотношение пиксель пер инч, вернее, вот это самое пиксель на дюйм, составит 163 пункта. Это не совсем ретина, потому что вы помните, что Стив Джобс со сцены, презентуя iPhone 4, говорил о том, что более 300 пиксель пер инч, как раз уже неразличимы человеческим глазом, и в таком случае мы сами эти пиксели несчастные и вредные не увидим. И, собственно, в этом весь кайф. Ну и для iPhone 4 эта цифра составляла 326 для 3,5 дюймового дисплея. Если же установят разрешение 2048 на 1566 пиксель, на 7,85 дюйма это будет 328, кстати у нового iPad эта цифра поменьше, 266 а с другой стороны источник Wall Street Journal говорит о том, что разрешение экрана у iPad mini однозначно будет меньше, чем у нового iPad в таком случае мы говорим о варианте либо же будет выбран 1024 на 768 и все разработчики дружно выдохнули, потому что им не придется переписывать свои программы под iPad mini либо же будет какой-то новый формат разрешения, как это например случилось с iPhone 5 и iPod Touch 5 поколения, того, что экран был вытянут. И, кстати, в случае с iPad mini говорят о том, что формат тоже может смениться с 4 на 3 до 16 на 9, и тогда мы получим действительно новое разрешение. Поживем и видим, я думаю, что это будет интересно. А процессор, сердце любого компьютера, планшета, телефона, без разницы, говорят о том, что может использоваться A5-чип, который стоит в iPad 2. Более того, в данном случае он будет произведен по техпроцессу 32 нанометра. Возможно, что так и будет, посмотрим. Я больше, конечно, ожидаю чипы A5X или A6, как в iPhone 5, ну, я думаю, что скорее всего на эта компания не пойдет, и мы увидим что-то вокруг опять. 5 Ну, это достаточно современный процессор, который обеспечивает очень-очень неплохую производительность текущему iPad 2, кстати, и я думаю, что он вполне может быть выбран, в том числе для снижения издержек, потому что, конечно же, мы говорим о цене, о ней поговорим чуть попозже. Lightning коннектор. новая зарядка, которая была представлена вместе с iPhone 5 и iPod Touch 5 поколения, конечно же, придет и в iPad Mini, я думаю, что в следующем году, когда обновят iPad, в нем тоже появится Lightning, в общем, надо смириться что это теперь новый формат аксессуаров от apple батарейка не менее интересная вещь чем экран и процессоры, все остальное Это, конечно же время работы батарея засветилась на фотографиях ее посмотрели покрутили и говорят что емкость э, 4490 миллиампер час давайте сравним в новом ipad 11666 в iphone 5 1400, то есть это где-то в три раза меньше чем э, в новом iPad и в три раза больше, чем в iPhone. Если эта батарея будет обеспечивать 10-часовой режим работы, то это будет очень круто. Я думаю, что примерно в эту цифру имеет Apple, и в данном случае беспокоиться не о чем. Я думаю, что, конечно же, появится какой-то iOS 6 апдейт. iPad mini может выходить уже на iOS 6.01 или iOS 6.1, и, собственно, компания Apple втихую еще и обновит, уберет какие-то проблемы, которые сейчас могут быть на других устройствах. Ну и цена. Самый основной фактор — цена. Основная чего сейчас мы отталкиваемся от двух показателей. Во-первых, Apple обязательно нужно втиснуть этот самый iPad Mini между iPod Touch и сегодняшним поколением iPad'ов. И там, поверьте мне, место есть. И фотография, которая недавно появилась в интернете, говорят, что это скриншот с сайта какого-то внутреннего сайта немецкой реселлеровой сети, говорит о том, что iPad Mini будет стоить от 249 евро в версии Wi-Fi only 8 гигабайт. Это, кстати, тоже интересная новость. Не 16, как обычно, а от 8 может начинаться iPad mini, 249 евро для Европы и 249 долларов для США, это очень очень интересная цена, пишите пожалуйста в комментариях купили бы вы iPad mini за такие деньги я думаю, что многие ответят да, я сам на самом деле его купил, если он действительно окажется очень удачным, портативным, классным это новый класс устройств, почему нет? Хорошо, спасибо Apple и Samsung, который по-моему впервые сделал 7-дюймовый планшет, ведь как оказалось очень удобный формат действительно для тех, кто использует iPad постоянно в дороге в супермобильном формате. С вами был Вилса Коум, спасибо, что смотрели это видео, спасибо, что слушали меня, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, чтобы не пропускать все самые интересные новости. Ну и конечно же, ха, -ха вы думали, я забуду? Нет. Сроки выхода. А, говорят о том, что 23 октября может быть состоится специальный эвент, на котором, собственно, и покажут этот самый iPad Mini, а до кучи еще MacBook Pro Retina с 13-дюймовым экраном, обновят iMac и так далее, и так далее, и так далее. Следите, опять же, за Твиттером, чтобы не пропустить эту новость. Но ну, если 23 -го его презентуют Говорят о том, что компания сегодня заказывала детали аж на 10 миллионов устройств, и все они давно уже в производстве. И скорее всего релиз может состояться в начале ноября, ну или в, кон в конечном счете, где-то в ноябре, чтобы успевать под декабрьские праздники. Потому что, само собой, iPad Mini будет одним из самых желаемых гаджетов на эти рождественские и новогодние праздники. Это уж гадалки не ходи. Пока!